Гель-праймер Antioxidant Protection SPF30. Необычный продукт с солнцезащитным действием и одновременно антиоксидантом, как видно из названия в линейке Sun Protection. Данное солнцезащитное средство обладает необычной Invisible прозрачной текстурой с так называемым Soft Focus эффектом. Не жирнит кожу, хотя не содержит воды. То есть это продукт, который сделан на эмалентной базе с использованием химических фильтров последних поколений, то есть тех фильтров, которые эффективно защищают от UVA и UVB излучения и при этом достаточно фотостабильны. Помимо солнцезащитных ингредиентов. В данном продукте есть антиоксиданты. Это альфа-липоевая кислота и витамин Е. Основу составляет миндальное масло, которое тоже обладает фотопротективным действием. Согласно многим исследованиям, повышает устойчивость кожи к ультрафиолету. Данный э, праймер и солнцезащитное средство одновременно можно использовать и как базу под макияж, и как самостоятельное солнцезащитное средство. Кроме того, его очень хорошо использовать не только в летний период, но и в зимний, например, когда вы находитесь где-то в горах, где активное солнце, или э, делали какие-то повреждающие процедуры на коже лица, потому что он одновременно будет являться и защитой от мороза. Данный антиоксидантный праймер, как я уже говорила, имеет прозрачную текстуру, он подходит для любого оттенка кожи, в том числе и для самого темного. а, как известно, даже темный фототип нуждается в защите от солнца для того, чтобы предотвратить изменение ДНК клеток под воздействием агрессивного влияния ультрафиолета. Наносится он в достаточном для покрытия кожи лица и шеи, например, количестве, ну, в среднем это величина фаланги пальца, достаточное количество для среднего размера лица. Дает софт эффект, не жирнит кожу, даже, наоборот, ее немножечко матирует. Можно наносить поверх каких-то легких сывороток, увлажняющих, например, и, естественно, под декоративную косметику, под которую он будет выполнять роль полноценного праймера.